Итак, запущен ножевой раунд, дорогие друзья. Я рад поприветствовать вас на финале Legendary Турнамента от One Hole. Стак Собак и Коса Смерти, финалисты э, сегодняшнего вечера. Вот так вот сошли звезды. 1500 рублей отправится победителям этого матча. 1000 рублей проигравшей стороне, как я уже говорил. Все замечательно, при денежках останутся абсолютно все, кроме администрации турнира. Хи-хи-хи. Вот -хи такая -хи. вот забавная история. Ну, по поножовщина у нас, кстати говоря, уже начинается. Ножи за сторону. И напомню вам маппик на сегодняшний финал. Стак собак выбрали, простите, карту Инферно. Коса смерти ответили миражом. И Десайдер встречи, карта Дэ Лайт. Стак собак выигрывают ножики, и прав выбора, естественно, за ними. И опять-таки, что разумеется, они начинают в обороне. Ничего удивительного. Желаю удачи всем финалистам и приятного просмотра всем тем, кто смотрит э, данный матч в прямом эфире. Ну или же, кто смотрит по записи. Составы на финал. Стак собак. Это мерзость. Пофигист made in evil. Элма, ветка Гортензии, ну а коса Смерти, это Ташира, Тетрадь Смерти, Смок Машин, Рейдж Найт и э, непонятный для меня никнейм, э, я не знаю как его читать, вот честное слово не знаю как его читать <laughs> Джагдж или пфф, Джей вообще не будем читать и будем читать АК, без понятия, но энтрифраг сделан на косе Смерти и это первый Минус вообще в этом финальном матче Когда еще будет игра Таджикистана? Странник без понятия Когда-то возможное будет Под точкой Б в данный момент ошивается Ташира Пытается собрать максимум информации Ну и в общем-то по информации пока у него Кроме контакта с Мейденевилом Который в общем-то можно считать выигранным э, Игроком с ником Ташира Без минуса Но с э, гораздо большим э, демейдж диллингом все-таки пока... Вообще пока непонятно. Очень медленный раунд. Коса смерти пытаются сыграть максимально осторожно. Попадание в голову у нас только пофигисто. Смок машин погибает от его же рук. И тетрадь смерти в итоге добивает игрока обороны. Мейден evil. Минус рейдж до Ташира тем временем с разваливает сразу два кабинета. Это минус вся оборона точки Б. Но бомба на точку А встать не успевает. И более того она выпадает. 13 секунд до конца раунда. Ну, мне кажется, такое не выигрывается от слова совсем, потому что мерзость убежала уже очень далеко. И Ташира, в общем-то, никак бы не успевал прийти и спасти ситуацию. 1-0 в пользу коллектива стак собак. Неоднократно... Я уже говорил вам, дамы и господа, что... Медленные раунды это хорошо. Медливо, мед... Медливо. Медленно, конечно же, и вдумчиво... Атаковать какие-либо точки Это, на мой взгляд, местами правильное решение Но это было, конечно, слишком затянуто Потому что за 14 секунд до конца раунда По сути, были... Произведены какие-то действия Косой Смерти, и действия оказались не очень продуктивными, в результате чего Ташира не успел просто банально ничего сделать. А, вот этот непонятный никнейм, я очень сильно хочу, чтобы пришел Бесик и объяснил мне, как читать этот ник, ну, в общем, делает энтрифраг, далее даблкил от Элмы и три... 3... 4. Атака пытается зайти на точку. Снова этот самый непонятный никнейм и второй минус от него же. Но раунд заканчивается поражением для Кассы Смерти. И счет становится 2-0. Ну, в общем-то, опять же, сверхъестественного здесь абсолютно ничего нет, как мне кажется. Нет экономики у косы смерти и надеяться на взятие раунда с диглами или с пистолетными. С пистолетными. Что-то у меня сегодня троёж какой-то начался, троит меня по-страшному. Ладно, просто не разговорился, будем будем считать, что просто не разговорился. Называй его Джак. А вот, кстати, сам Бесик написал Непонятный ник это мувер. Вот так его и будем называть. Это мувер, тем более его вот сейчас убили. Помянем. Пресс-F. А, Диглы. Снова Диглы. Естественно, экономика не восстановлена ввиду отсутствия поставленной бомбы хотя бы в каком-то из предыдущих раундов. И тут в одну калитку абсолютно проходит а, этот раунд. Да, без минуса. К сожалению, косе смерти не удалось выбить ни одного девайса. Как следствие, нет никакого практически нет никакого. Господи, я простите, я отвлекся на чат, я просто пытался осмыслить сообщение Я с аккаунта сестры. В общем, в общем, дамы и господа, никакого демейдж-диллинга по экономике команда Коса Смерти в предыдущем раунде своим оппонентам нанести не сумели. Естественно, это закрепило немного больше, чем хотелось бы атакующей команде экономику обороны. Ну и опять же, странно, но два дигла есть. То есть у двух игроков атаки все-таки с экономикой по-прежнему есть какие-то трудности. Даблкил от мерзости со снайперской винтовки. Позиция в арке приносит хорошие фраги. И настолько пофигист, что просто пофиг вышел. И в ребрах сделал даблкил в догоночку 4-0. Первый же девайсный раунд. И у косы смерти он как-то прям совсем покатился в не том направлении. Очевидно, не в том направлении. Поэтому еще один экономический. В общем, это беда, конечно, и грусть, и печаль, и тоска. Очень грустно смотреть на то, когда э, атака постоянно вынуждена проводить экономические. Ну да, конечно же, есть два девайса, которых не было в предыдущем раунде. Но тут тоже достаточно, знаете ли, спорное решение. А стоит ли? Стоит ли? приобретать Эти самые два девайса Если три оставшихся игрока будут вынуждены Сыграть раунд с пистолетами Ну у нас здесь фейк выход Под точку Б, на самом же деле Атака крадется в ребра И здесь Рейдж Донайт попадание в Элму Но гибель мувера, да и самого Рейдж Knight в общем-то, практически Не оставляет шансов на победу косе смерти Ташира находится в ребрах Смок машин В это время тусуется под бананом Это означает, что Ташира временно без Хелпы от своего товарища по команде команде Минус от пофигиста, и теперь уже хелпа, вовремя не успевшая подоспеть, погибает от рук все того же самого пофигиста, что, в общем-то, делает счет 5-0. Пока беда. Действительно, и пауза от косы смерти. Если это тактическая пауза, то... Я считаю, это здравая идея, потому что тут она действительно нужна и уместна. Вот как нельзя, кстати, сейчас взять паузу, потому что сейчас, в общем-то, опять-таки, шаткая экономика не то не все. то два девайса, то три девайса. Нужно когда-то выйти на ситуацию, в которой будет пять автоматов. И надо понять, что сейчас будут делать парни из косы смерти. Делать экономический раунд или же все-таки... Force. Ну, во всяком случае, мувер покупает автомат Калашникова, что будут делать остальные игроки атаки, для меня лично является загадкой. Больше пока девайсов никто не показал. Привет из Нукуса. Нукусу тоже большой привет, и не только Нукусу, но и всему каракал кастану. А, собачки вперед, мои любимые песики. Саня, привет и всем привет. Константин, приветствую вас, приятного просмотра. Ну, пока что да, собачки на своем пике шансов косе смерти ну, прям совсем-совсем не оставляют. И вторая пауза. А, тут, судя по всему, уже, наверное, пауза не техническая. А, Ташира не пошевелился ни разу за всю паузу. Все остальные хоть какие-то телодвижения, но сделали. Видимо, сложности. Видимо, человечку пришлось отойти. Инферно фаст-выход Бей смог в арку и тыкайте. Это достаточно такая хорошая, добротная, стандартная стратегия для быстрого пуша точки Б. Рабочая зачастую, надо признать, да, потому что игроки обороны не успеют так быстро перетянуться с точки А на помощь своим соклановцам, находящимся на споте Б. И как следствие перестрелка будет идти, ну, приблизительно 4 в 2, 5 в 2, да, то есть тут вопрос уже, конечно же, в расторопности игроков атаки. Ну и, конечно же, все зависит от того, какие девайсы у какой из команд, да. То есть, если вы будете пушить с пистолетами, кстати, Ташира задвигался, и девайсы никто так и не приобрел. То есть, да, это раунд с одним калашом, это еще хуже. Это все, конец, финал, я буду рад, если собачки выиграют. Ну, это финал, да, это финал, и проходит он по формату Best of 3. Best of 3, best of 3. А, куча граната и нет калаша 2. На удивление, калаша 2 и 3 дигла. А, кстати, первый же минус от того самого Ташира, который стоял АФК. И вот он, тот самый быстрый выход на точку Б. Правда, только почему-то два игрока выходят на эту позицию. Минус от мерзости, минус от Элмы. Тут же мерзость. Бежит помогать своего товарища по команде, но не успевает его спасти, к сожалению, но успевает хотя бы разменяться. Выбрасывает снайперскую винтовку, подбирает автомат Калашникова, но установлена бомба. То есть теперь игрокам обороны уже не посидеть, придется пушить. Таширо остается последним, к по нему есть информация, и это ошибочная информация. На самом-то деле Ташира всех перехитрил, но настолько пофигист. Вот вы знаете, ему настолько пофигу. <смех> Я просто поражен ну, просто уничтожает э, все, что шевелится, а все, что не шевелит э, <смех> А все, что не уничтожает, шевелит и уничтожает, да? Ну, то есть все, что не шевелится, вернее 6-0 Пока в одну калитку Коса смерти до сих пор не могут найти себя в атаке Но справедливости ради, а где полноценные раунды, да? То есть вот чтобы что-то оценить э, Надо, наверное как мне кажется, приобретать автоматы. Ну, просто постоянно де делая диглбай, э шансов будет на победу все меньше и меньше с каждым раундом, потому что экономика соперника будет все больше и больше крепнуть. И там уже 5 дефьюз-китов. 4 эмки, снайперская винтовка. Ну, по подсадка в окно, кстати, сейчас была сделана. Очень важно стратегически не прозевать ее. Мувера подсадили, но мувер, к сожалению, эту подсадку... Реализовать действенным образом не сумел. Открывшись в ребра, встречу с вражеским снайпером пережить не вышло. И теперь снова раунд опять-таки в численном меньшинстве, а для атаки численное меньшинство э, сродни практически проигрышу. Ну, редкий случай, когда при выходе удается как-то нивелировать это самое... Отставание Но здесь, между прочим, мерзость Не успевает выстрелить в Ташира И Ташира делает даблкил Вот обычный просто, ну, просто не успел выстрелить Подставил и себя, и своего товарища Вот такая вот история Пофигист Остается последний И, видимо, это та самая ситуация В которой уже теперь пофигисту не пофиг он, конечно, спрятался в библиотеке, здесь, конечно, лежит очень плотный слой смоков, и он надеется, что кто-то пойдет в него пушить, и да, в него приходит Rage the Night. Ну, халявный минус, это всегда приятно, минус один девайс соперников, ну и попытка уйти на точку Б, даб засейвить М-ку. Естественно, в спину, кстати, уже выбегают игроки атаки, сейчас будет что? Будет попытка все-таки их принять. В рукаве, по-моему, слышно было одного соперника. Ну, тетрадь смерти, вышедший на кафель, к сожалению, погибает. Не надо было выходить на кафель, судя по всему. Ну, либо же стоило это делать смежно со своим тиммейтом. 6-1 в пользу коллектива стак собак. Коса смерти. Наконец-то! Почему наконец-то? Потому что это финал, и видеть 6-0, это страшно. Берут раунд. Но, опять же, справедливости ради я хочу заметить. Это был полноценный девайсный раунд. Который был первым от косы смерти в этом раунде То есть у нас здесь, кстати, опять же, игроки обороны, по-моему, по-козырному посадились на козыречек, да? Или не подсадились? Я, в общем, так и не, не понял, не успел, во всяком случае, разобраться в этой ситуации Но размены с перевесом для атаки то есть ситуация не такая уж и плохая для косы смерти. Есть надежда взять второй раунд. Пофигист, бреет, смог машину тетрадь смерти. Ответный минус. И здесь Рейдж Донайт просто уничтожает мерзость, а следом за мерзостью падает. И последний игрок обороны. А вместе с ним падает и возможность выиграть этот раунд. 6-2. Мне кажется, что есть история такая неприятная у стака собак. То, что они брали вроде бы как на кураже раунды. Раунд за раундом, раунд за раундом. И в чем эта самая неприятная история заключается? Да в том, что а где прессинг? Ну, мне кажется, что где-то что-то когда-то поджимать все-таки нужно. Я не очень прям уж ярый сторонник э, агрессивной обороны. Мне нравится как раз-таки агрессивная оборона. Но не чрезмерно. Но вот сейчас, мне кажется, стак собак слишком закрыто играют, и стоило бы все-таки хоть какую-то информацию по карте но собирать, потому что банально вслепую отыгрывать точно не получится. Тем временем мувер разменивается, мерзость, хороший хэдшот, минус тетрадь смерти, есть информация по снайперу, то есть по рейджу, у него АВП. Два игрока обороны находятся на 20, ну а игроки атаки, естественно, уже находятся на точке Б, и бомба, разумеется, будет установлена там же. Ну, я даже не знаю. Мне кажется, смысла идти на ретейк нет. Да и, в общем-то, собаки должны это прекрасно понимать. Не в обиду, конечно, игрокам, что я назвал их собаки, но ну, сами так назвались. Ну, мерзость погиб. Следом за ним погиб и ветка Гортензии Я, в общем, так и не понял, опять же, что хотели сделать э, песики в этом раунде Но 6-3 Можно же было засейвить девайсы, почему, собственно говоря, нет Калаши это неплохо, плюс насыпало бы денег за поражение в раунде Это же не сейв, когда вы играете в атаке и заканчивается таймер, где вы не получаете денег Тут-то ситуация совсем другая а лишней экономика в Counter-Strike не бывает Сейчас ты где-то э, засейвишь девайс И в следующем раунде тебе не придется его покупать В случае твоего, твоей гибели Ну, вот, в общем, такое как-то Прям так себе прям вот. Очень как-то неуверенно стак собак сейчас играют Очень пассивные закрытые точки Держите Я бы добавил пару капель агрессии Минус от мувера, кстати но это только лишь ответный минус, а вот следом еще один размен. Как раз-таки по вышеупомянутому муверу прилетает выстрел со снайперской винтовки. Тетрадь смерти. В соло пытаться открывать ребра. Это прям, конечно, затея максимально непродуктивная. Но в паре вроде бы как с ним работает снайпер. То есть это Рейдж the Night. А где же в это время находится Смок-машина? А Смок-машина готовится выходить с ковров! Ух ты! Вот это попадание в голову Элмы. А следом еще и Rage the Night справляется с мерзостью. Но вот тут собаки просто зафейлили удержание точки Maiden Evil минус Rage Deny Ситуация равная 2 в 2 Но, в общем-то, глобально можно было до этого и не доводить Потому что если бы игроки обороны более тщательно смотрели бы на позиции Все было бы, опять-таки, прозрачно и очевидно Вот, наконец-то, дошло до игроков обороны Что, кажется, их обманывают И выход последует на точку Б. Дым уже залетает в хелпу И здесь надо срочно прожимать ну, ни в кого не попали игроки обороны Хотя пытались, пытались, конечно же, попрожимать Ну, рука в 100% будут сейчас принимать Если не в упоре, то в чуть более закрытой точке Ну да, попытка была Минус смог машина, тетрадь смерти остался один на один с Мейден Ивилом, Но Мейден Ивил все-таки попадает по сопернику Потому как, ну, лоу ХП, оно и в Африке лоу ХП 74 все-таки смог устоять тоже 7-3, спустя три не самых удачных для себя раунда стак собак, смогли снова взять и победить. Хотя бы в одном раунде. Здравствуйте, Рома. В общем, не совсем есть у меня много времени, чтобы почитать чатик. Поэтому, ребята, не описуйте. Не все сообщения успеваю видеть. Подсадка в окно в очередной раз. Коса смерти активно пользуется этой самой подсадкой. Я, в общем-то, в этом плохого ничего не вижу. Но второй раз это подсадка. Подсабка. Э, простите, подсадка. И, кстати, второй раз подсаживают туда именно мувера. И он снова в этой точке не сумел нормально сыграть. 5 в 2 Ужасно даже звучит 5 в 2 Смок машин под точкой и Тетрадь смерти погибает при перестрелке с пофигистом И на 24 хп Бедный смок машин Как-то должен стараться сейчас выиграть раунд Ну, справедливости ради 17 и 5 хповых игроков забрать-то по идее будет несложно. А вот сотого пофигиста и сотую ветку гортензии Вот тут уже будет, конечно же Гораздо сложнее Да, это первая карта Ну, не самые удачные тайминги И немножко, видимо, не ожидал Увидеть здесь своего визави 8-3 Победа в первой половине за стаком собак На удивление, дамы и господа Но местами все-таки это закрытая оборона Какие-то свои плоды да приносит Кстати, что-то очень много, по-моему, вообще игроков обороны Сейчас на точку Б бежит Да, 3-3 на мой взгляд, три игрока обороны обычно свидетельствуют о том, что будет поджим, но нет. В этот раз пофигист просто пришел, просто откинул хаешку и обратно оттягиваться на точку А. Рейдж Донайт остается с тремя холспоинтами. у Элмы 7 хп, и здесь имеет место double kill от Мейден Ивен. Мейден Ивила, <laughs> конечно же. 3 в 3. Разменчики-то поступили. Разменчики-то все-таки коса смерти успевают где-то находить. Элма с диглом не смог забрать мувера, но это удалось сделать ветки гортензии. Поэтому ситуация 2 в 2. И здесь снова по ХП. Очень сильно просели э, парни из э, косы смерти. Тут, тут какой-то э, залипалити в исполнении Ташира. смог машин с 17 хп занимает библиотеку. Ну, ветка гортензии просто стоит в закрытую в точке, и мерзость также непосредственно стоит закрыта. К слову, разыгрываться будет точка А. Но, естественно, мало того, что я об этом сейчас скажу, это все равно никто, кроме вас и меня, не узнает. Вот сейчас вот был ли визуальный контакт? Был. Ташира заметил ветку гортензии. Почему ветка гортензии не стреляла раньше? Там соперника было видно просто полтуши. Не было даже одного выстрела сделано. Мерзость теперь вот при полном лайфбаре очень большие шансы на поражение, к сожалению, имеет. Грубейшая ошибка от Ташира. Здесь я даже больше сказать ничего не могу. Дамы и господа, мерзость один на один со смок машиной. 17 хп. Бомба, естественно, поставлена под библиотеку. Вот это жестко, дамы и господа Вот это жестко Это я прям Прям в шоке 8-4 Хороший хэдшот Очень прям вот тут Просто тут даже и говорить Собственно не о чем но ну, Человек просто вышел и первые же пули а, Ваншотнул оппонента Ну тут как-то я хз Я хз Вот и все ну а вместе с этим, кстати говоря, попаданием э, в лицо э, мерзости Частично отъехала экономика у стак собак Ну, а, в общем-то, недалеко отъехала и, скорее всего, вернется очень скоро Но допускать, конечно, опять-таки такие моменты э, Играя в обороне, все-таки, как мне кажется, не стоит Потому что коса смерти в таком случае получает очень большие шансы на камбэк во второй половине И, и причем запросто ну, а сейчас полный развал оппонентов, и это 8-5. Ну, то, что собачки загрызут косу, это возможно, но далеко не факт. Надо понимать, что сейчас стак собак играет в сильной стороне на своей карте. Вторая карта, собственно, Мираж. Это выбор косы смерти, и, по идее, коса смерти должны доминировать на ней. Ну, конечно... Все не настолько стандартно, как хотелось бы, да, то есть предугадать здесь, скорее всего, ничего не получится ни у кого Минус от мувера Ну, раунд с юспами выиграть, конечно, будет очень сложно, когда твои соперники вооружены до зубов Куча гранат, у каждого, естественно, по автомату Да, здесь есть э, стак на точке А Частичный стак, Мэйден Ивил, зачем-то побежал поджимать Я, в общем-то, опять-таки не сильно понимаю, зачем мне кажется, что... Ох-ох-ох-ох, вот это уже обстоятельства, дорогие друзья. Вот вам и раунд на юспах. Потрепали неплохо сейчас косу смерти, но однако Мэйден остался последним. И, кстати, раздобыл себе девайс, что немаловажно. Но нет, все-таки не попадает, и счет становится 8-6. Последний раунд первой половины, дорогие друзья, уже стартует. И стак собак до сих пор так и ограничиваются 8 взятыми раундами. Но коса смерти справедливости ради хотя бы под конец этой самой первой половины одумались и наконец-то начали выигрывать хоть какие-то раунды и с экономикой даже, как вы видите. Все настолько хорошо, что смог машин позволяет себе играть одновременно и с АВП, и с Калашом. То есть есть автомат Калашникова на случай, если придется вдруг... Стрелять в упоре Ну и снайперская винтовка на случай, если нужно будет стрелять издалека Хитро, хитро Минус от тетради смерти по мерзости Разменный фраг, к слову, за рейдж донайта килл от игроков обороны и килл от игроков атаки То есть перевеса нет, к несчастью Попытки были, но четные. Обе команды пока что... Хотел я сказать по-прежнему в равных условиях Но это совсем не равные условия Даблкил от мувера И счет в матче становится 8-7 Минимальный перевес за стаком собак Мне кажется, не совсем продуктивно была отыграна первая половина Можно было сыграть гораздо-гораздо э, более качественно Опять же, если бы было побольше поджимов Но... Но это мое мнение, я его ни в коем случае никому не навязываю, и оно может быть ошибочным. Но я считаю, что если бы оборона играла чуть-чуть пожестче, то это бы точно не уменьшило бы количество их взятых раундов. смог машины Рейдж да, найт вместе с тетрадью смерти оказывают теплый прием э, стаку собачек на точке А. И это 8-8. Молниеносный пистолетный раунд разыгранные через ковры игроками коллектива стак собак к несчастью просто канул в небытие точно так же быстро как они его и разыграли Сань привет много пропустил приветствую ну пропустил всю первую половину по факту ну она достаточно скучная на самом деле потому что все весьма и весьма Медленно, тихо, аккуратно и прям каких-то таких важных и ключевых крутых событий по факту не было 9-8, стак собак решили снова прогрессировать Но в ответ получили агрессию от косы смерти И ведь именно коса смерти, тот самый коллектив, который... Нынче очень, <къем> простите, нынче очень любят а, поджимать а, Вспомните два Тускана, которые они разыгрывали против Зэк Тим и против Райп Визардс Ведь там они в обороне на месте не сидели Ильё Сбек, Балас и Азим Надеюсь, правильно поставил ударение или все таки Азим Ну, в общем, в любом случае, привет вам большой, ребята Приятного просмотра Присаживайтесь поудобнее а перевес уже по взятым раундам укатился на сторону косы смерти. Но энтри-фраг за собаками. Правда, без ответа этот энтри-фраг не остался. Мерзость погиб. Хотя, вроде бы, как и не он сделал первый минус. Но что поделаешь. Минус от мувера и еще один минус от пофигиста. Это уже, кстати, второй фраг. А тут два по цене одного. Для рейдж Найта начал стрелять в одного. А их, оказывается, там в линию двое стояло. Мейден ивил Находится под ручейком И тут одного берстфайра достаточно Для того, чтобы счет стал 10-8 Что ж, девайсы Вот именно этого момента я и жду, дамы и господа Надеюсь, собственно, и вы тоже ждете Потому что именно этот раунд Во многом может определить события Которые будут происходить далее Игроки обороны, кстати, практически не погибали То есть с деньгами там должен быть полный порядок А вот стак собак если проиграют этот раунд, позволят забрать слишком большое количество. Ох ты какой же, ну как, как, как? Просто куча вопросов и почему они поджали так жестко? Почему никто вообще против не был этого поджима? Это чё вы вообще, собаки, алё? У вас там мидл просто забирают в наглую, к вам приходят чуть ли не на респаун, и вы такие, пойдем на банан, не будем смотреть спину. 11-8 К несчастью для стака собак пропустили они очень важную аркаду от косы смерти Если бы удалось подавить эти аркадные действия на самом старте То есть когда игроки обороны просто выходили в ребра Тогда исход раунда был бы абсолютно другим Но что поделать Что есть, то есть мы получили то, что в общем-то получили То, к чему привели действия стака собак К несчастью Минус от мерзости. Ну, с энтрифрага стак собак уже начинали и в предыдущем раунде. К несчастью, даже с девайсами... Нет, не с девайсами, простите, с диглами как раз-таки. То есть два раунда назад они также начинали с энтрифрага, но ничего не поменяло. Мэйден Ивилл, 24 хп осталось после, видимо, каких-то перестрелок или после хорошей хаешки от косы смерти. Ну и один погибший игрок обороны, разумеется, пока что еще никаким минусом компенсирован не был. Ну вот она ХАЕшка, и настолько пофигист взрывается на ней. Минус от Элма, и 3 в 4. На этот раз уже с перевесом за стаком собак. Кстати, есть два девайса. Это тоже очень немаловажный факт. И вот сейчас нужно косе, если они, конечно же, хотят выигрывать, а я уверен, они хотят выигрывать, нужно играть чуточку поосторожнее, да? Потому что теперь... Как вы видите, стак собак уже не настолько быстры и не бегают сломя голову на какие-либо позиции, а пытаются также вдумчиво играть. 24 секунды до конца раунда Rage the Night. Э, ждет соперников на коврах и ну тайминги складываются максимально удачным образом. Два минуса от игроков обороны, один от игрока атаки. Прострелы смог машин не позволяет поставить бомбу своему оппоненту тетрадь смерти. Танцы вокруг, танцы вокруг ящиков, приводящие к смерти игрока атаки. Увы и ах, но и, и этот раунд не смогли довести до победного Парни из коллектива Стак Собак. Коса смерти забирают 12-8. То есть забирают 12 раунд и счет становится 12-8. У меня что-то куда-то полфразы просто взяло и пропало внезапно. Я даже не буду сейчас заострять внимание на экономику обороны Разумеется, там все в полном порядке Вот э, у игроков атаки все далеко, к сожалению, от идеала Смок-машин попадает по, по фигисту А Элма тем временем взорвал Ташира Который, кстати говоря, является автором энтрифрага на полутора Еще один минус от смок-машины Элма под флешки пытается зайти в ребра Ему, кстати говоря, удается это сделать Откидывается дым на зелень Не в паре с ивилом. Ивиллом Бежим мы вообще никуда не смотрим Собственно, на 20 этот раунд Для команды стак собак закончился А к смерти присуждается Уже 13 победа в раунде Ну, типа пока что Для своего собственного пика Стак собак разыгрывают Атакующую сторону максимально посредственно Потому что я напомню Счет в первой половине был 8-7 В пользу стак собак Из этого следует, что счет во второй половине 6-0 Мы с вами видели уже 6-0 Именно при этом счете коса смерти взяли свой первый раунд и сделали 6-3. Потом счет стал 8-3 и в итоге стал 8-7. Смок машин. Минус веточка гортензии. Блин, господи, какой же прекрасный никнейм. Он даже звучит очень прям вот мелодично, да? Ветка гортензии как-то благородно, согласитесь. Смог Машин, кстати, продолжает играть с двумя девайсами. Это вообще просто, что за имба такая? А, слушайте, это э, дисбаланс. Он просто играет с калашом и с этим, как он называется, с калашом и с Авиком практически одновременно. Что за турнир, друг Джонни Махони? Это турнир от команды One Hall. Проходит он в ВК так скажем. Ссылочку на их группу можно взять в моей группе ВКонтакте. А ссылочку на мою группу ВКонтакте можно взять в описании. Минус от тетради смерти это 14-8. Ну, абсолютно беспробудно и бесшансово пока что стак собак играет вторую половину. Поначалу, вы вспомните, 6-0 команда выигрывала, а уже 14-8. Вот так быстро время летит. И летит оно очень прям вот плохо-плохо-плохо для стак собак. Сань, какого числа был лан-турнир в Узбекистане и где? Ой, ну... Давно, в августе, последний лан-турнир был, а числа точно я не скажу. И даже город не скажу, потому что уже не помню. И не лагает ничего. Не нужно тут нагнетать. Битрейт у меня не просаживается. Лампочка горит зелененьким. Потерь кадров нет. Проверяйте свое соединение. 3 в 3 с выходом на точку Б, вроде бы стак собак приблизились, вот вплотную просто, понимаете, вот носом прям уткнулись в победный раунд, и вот просто нужно перетерпеть соперника и суметь грамотно распорядиться своими позициями, но какой-то неожиданный размен, и в соло остается мерзость, один против двоих. Я пас, дамы и господа. 15-8. Не залетело у мерзости во второго соперника. Хотя шансы определенно, конечно, сделать второй минус были. Но, типа, беда. Там скилл в основном какой? Пешки. А я сейчас даже могу сказать, кстати говоря, по скилл-группам. У косы смерти от М плюса до хард-минуса. А у команды стак-собак от М до М плюс. Что ж, матч-поинт, дорогие друзья. Один раунд остается взять косе смерти для того, чтобы стать победителями на чужом пике. В свою очередь, так собак могут выиграть 7 раундов и играть овертайм и мувер. Выходит в аркаду вместе с тетрадью смерти. Делает трипл-килл тетрадь смерти погибает. И погибает следом за ним мувер. Два в одного. Остается пофигист. Очень тяжелая ситуация. Максимально тяжелая. Но спасает то, что смог машин а, с 13 холспойнтами. Но у него, правда, снайперская винтовка. И на дальней дистанции, конечно, а, АВП компенсирует отсутствие лайфбара. И очень важна позиция рейдж-донайта. То есть... А... Основной упор в этой перестрелке будет именно на нем. Остается 59 хп у пофигиста. 13 хп по-прежнему у смог машины. И это минус от Рейджда Найта. Как я и говорил, он будет основным локомотивом. И это 16-8, дорогие друзья. Коса смерти выигрывают вражеский пик. Забирают карту Инферно. Ну а мы с вами отправляемся смотреть карту Мираж.